Mm. <music> Великая Отечественная война – трагичное событие нашей страны, которое повлияло на каждого из нас. Про доблесть советских солдат знают и помнят во всем мире, но часто забывают про тех людей, которые остались в тылу и своим трудом носили вклад в великую победу. В июне 1941 года студенты Казанского университета сдавали свои последние экзамены, когда началась война. И перед руководством университета встала сложная задача – оказать помощь всей стране, стать не только научным, но и промышленным центром. Уже с августа студенты Казанского университета стали оказывать помощь колхозам, а в октябре 1941 года было издано постановление о начале работ по сооружению Волжского оборонительного рубежа, основной частью которого должен был стать Казанский обвод. В строительстве обвода свой вклад внесли студенты университета. Строительство Волжского оборонительного рубежа 1941-1942 года, основной частью которого стал Казанский обвод вокруг Казани. Он шел полукольцом.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 Студенты университета в то время принимали участие в строительстве? Конечно, студенты университета, преподаватели, даже ректор университета Кирилл Паркович Сидников участвовал в строительстве сам. 22 июня объявлена памятной даты. В День памяти и скорби жители нашей страны возлагают цветы к могилам солдат благодарят их за окончание Великой войны. Олег Ашин, Владимир Нелюбин, Универньюс.